922 533 рубля за 23 дня. Ты не заработаешь таких денег, если у тебя не будет выполнено двух условий. Про какие два условия идет речь, как я зарабатываю на трафике и как научиться тебе, все это ты узнаешь в этом видео. Сейчас я поделюсь с тобой моим личным опытом и покажу следующий шаг вначале давай покажу тебе доказательства кстати меня зовут артем Плешков, если ты не знаешь и я уже зарабатываю миллионы рублей в интернете уже достаточно давно и сейчас я еще быстрее начал зарабатывать большие деньги еще проще и сейчас я буду тебе показывать свои скриншоты чтобы ты понял что я не просто теоретик, а практик. То есть это не хвастовство. Это делается специально, чтобы ты понял, что тебе стоит потратить время на это видео, если ты действительно хочешь узнать новые способы заработка денег через интернет, которые тебе гарантированно принесут результат, если ты будешь делать то, что я тебе скажу. Сейчас ты видишь перед собой админку, вернее скриншот той админки, где у меня копятся деньги, копятся продажи. Это скриншот. Если хочешь, я могу тебе сейчас показать настоящую админку. Для этого я перейду в свой кабинет. Давай это сделаем. То есть вот он этот кабинет. Так скажем, настоящий уже, то есть не скриншот. Просто я сделал скриншоты, чтобы тебе было проще смотреть вот эти все подсчеты. И вот здесь ты можешь сам убедиться, вот если я нажму сейчас за месяц, обновлю давай страничку. Вот, нажму за месяц, и здесь мы видим следующие карточки, вот 790 740 рублей, вот оплат 217, выписано счетов 495 на 15 миллионов рублей, и вот оплачено именно 790 740 рублей, вот именно полностью, вот это ты можешь видеть в этой карточке. И частично еще оплачено 31 заказ. То есть из этих 31 заказа оплатило 28 346 рублей. А, причем, когда оплатят полностью, то а, плюсом еще упадет сюда 129 480 рублей. А сейчас, чтобы это посчитать, нужно 28 346 рублей, соложить а, 700, 700 90 рублями. И получится та сумма, которую я заработал вот конкретно с этого инструмента. Теперь давай я перейду сейчас обратно к скриншоту. Там уже удобно все эти подсчеты делать. Итак, я опять в своем кабинете, где у меня слайд-шоу идет. И вот, пожалуйста, я сложил вот эту сумму. Вот с этой суммой, с 28 тысячами, да. И у меня получилось 819 086 рублей. Теперь давай покажу тебе еще один скриншот. Ну, здесь ты видишь тоже доходы, которые идут каждый день. Это у меня другая админка. И здесь у меня на 74 947 рублей доход. И еще одна админка. Здесь у меня на 28 500 рублей. И вот если все это сложить... Вот за вот эти 23 дня месяца, то у меня получается доход 922 533 рубля. Ну, можешь взять калькулятор и все это сам посчитать, чтобы точно удостовериться в правильности. Так вот, я думаю, сейчас я тебе доказал то, что я зарабатываю деньги из интернета. Буквально вот прямо сейчас, пока ты смотришь это видео, ко мне продолжают поступать заказы, оплаты и... Вопрос сейчас к тебе. Вот Хочешь ли ты, чтобы у тебя были такие же результаты? Хочешь ты прийти к этим результатам? Если хочешь, смотри это видео до конца. Если нет, можешь закрывать это видео и идти дальше по своим делам. Итак, давай теперь сейчас расскажу тебе, про какие два условия речь. То есть, как я зарабатываю на трафике и как научиться тебе. Если ты не знаешь, что такое трафик, то совсем коротко это... Ты должен научиться привлекать посетителей на те сайты, на которых люди смогут покупать какие-то продукты. И ты будешь получать там либо процентов, либо какой-то процент от продажи. Это совсем коротко. Так вот, какие же два условия тебе нужно выполнить, чтобы начать движение к таким же доходам, которые вот я получил за вот эти 23 дня этого месяца? Давай тебе сейчас покажу эти условия. Загибай пальцы. То есть, если у тебя не будет первое, специального онлайн-инструмента, которым пользуюсь я, то ты не заработаешь таких денег. Стоимость данного инструмента 240 тысяч рублей. То есть, это специальный сервис, который стоит 20 тысяч рублей в месяц. Ты можешь успеть Получить его еще бесплатно, но это а, ты сможешь узнать на специальном вебинаре, а, который ты можешь посетить уже посмотрев это видео. И вот, реально, если бы не было вот этого инструмента, вот эти цифры, которые ты видел у меня в видео, я бы не смог их достичь. Поэтому делай выводы: если ты хочешь такими же инструментами, такими же способами зарабатывать такие же деньги, и, может быть, даже больше или хотя бы начать зарабатывать и приближаться к такой сумме, то тебе этот инструмент, онлайн-инструмент, просто необходим. То есть это как Мерседес, как машина, без которой ты не сможешь двигаться из точки А в точку Б, из одного города в другой город, там, из Питера в Москву, предположим. Поэтому отнесись к этому серьезно. Я специально повторил это несколько раз. И второе условие. Ты должен начать обучаться у практиков у кого уже есть похожие результаты. То есть, если я дам сейчас тебе автомобиль, но ты не умеешь на нем ездить, ты с места не сдвинешься или врежешься куда-нибудь в ближайший столб. Поэтому, чтобы учиться пользоваться этим инструментом и получать от него максимум, тебе нужно научиться им пользоваться. А для этого ты должен вписаться в специальное обучение к практикам, к тем людям, которые уже умеют это. И опять же, на вебинаре ты узнаешь, как это сделать. Что тебе надо сделать прямо сейчас, после этого видео? Это принять решение, это сделать выбор. Выбор чего? Выбор вот среди вот этих двух вариантов. То есть вариант номер один. Ты продолжаешь сомневаться, терять свое бесценное время и ждать у моря погоды. Про что это я? То есть ты продолжаешь сомневаться в том, что ты можешь начать зарабатывать похожим образом, как я, и продолжать терять свое бесценное время. Оно действительно бесценно. Те минуты, те часы, те дни, те месяцы, те годы, которые сейчас ушли от тебя, они к тебе никогда не вернутся. Прими это. Но ты можешь исправить ситуацию и... Перестать ждать. Но если ты будешь продолжать ждать у моря погоды, как говорится, то у тебя ничего и не изменится. Как ты зарабатывал свои там 20, 30, может быть даже 40 тысяч, 50 тысяч рублей в месяц, так ты будешь их зарабатывать. Может быть ты зарабатываешься 100 тысяч рублей в месяц, так и будешь ты их зарабатывать, если будешь продолжать делать те же старые действия и пользоваться теми же старыми инструментами. И второй путь, второй вариант. Ты должен получить онлайн-инструмент, специальный, про который я говорил который ты можешь еще получить бесплатно, он стоит 240 тысяч рублей, напомню, за пользование им годом. Ты будешь пользоваться им бесплатно. И начать обучение а, пользования данным инструментом и идти к своему миллиону а, с нашей помощью. Какой вариант тебе а, подходит, первый или второй? Если внизу есть возможность написать комментарии, если ты смотришь это видео на YouTube, обязательно пиши в комментариях, какой вариант ты выбираешь. Так и напиши, я буду продолжать сомневаться, терять свое бесценное время и ждать у моря погоды. Окей, это твой выбор, я ничего не имею против. Я, мне не нужны люди, которые долго думают, там, годами, месяцами и стоят на месте, потому что мое время тоже... Бесценно, как и ваши, я не хочу терять свое время на таких людей, как ты, если ты относишься к первому варианту. Поэтому оставайся просто зрителем и смотри, как другие богатеют. Как я богатею, как богатеют другие участники, которые уже начали пользоваться данным инструментом. И второе, получить онлайн-инструмент, начать обучение и идти к миллиону с нашей помощью. Вот, Если ты выбираешь второй путь, то я хочу познакомиться с тобой, тоже об этом напиши. И если ты выбираешь второй путь, то ссылка внизу, приходи на вебинар. Прямо внизу есть ссылочка, нажимай на нее, смотри, когда начало, вписывайся, начинай смотреть от начала до конца. Там тебе как раз расскажут и про инструмент, и про вот эту обучающую программу. И ты будешь удивлен, насколько все просто, понятно и максимально быстро. Ты будешь удивлен, насколько быстро ты можешь стать миллионером, используя трафик, умение привлекать трафик туда, куда нужно. Там ты узнаешь 30 источников трафика, который, про которые ты, скорее всего, не слышал раньше и не использовал это точно. Поэтому не потеряй эту возможность. С тобой был Артем Плюшков. И если ты выбрал второй путь, ты обязательно станешь миллионером с нашей помощью, используя тот инструмент, который тебе достанется в подарок. Все. До связи. Богатей. Обязательно богатей с каждым днем, с нужными людьми. Пока-пока. Вебинар внизу.